Посетил салон Альтера. Салон нормальный, понравилось. Менеджеры, гостеприимные. машинку подобрали быстро. Вот ждать пришлось долго, одобрение банков. <laughs> В принципе все. В целом довольны. В целом довольны. Спасибо.